Всем привет! С вами рядом и мы смотрим с вами сейчас Всем приятного просмотра. <смех> Раз, два, три, три. Да что за идиоты живут в этом мире? Ну, Бог в глядании, ну, Бог в отождествии. Ведь совершенно иной, адекватный и смешной. Ты тупой, как этот лист. Я? я гениальный сценарист. Ты тупой, как этот лист. Я гениальный сценарист. Ты тупой. Ты тупой. Ты тупой. Ты любой. Я гениальный сценарист. Как такой сериал? Там же космический корабль упал! Маньяка случаем не надо ловить? Как все это объяснить? Если мне со струн ставать, ему пришлось... Не задалось... Сейчас не понял, что это было? Ну ваше тупое, где Ты тупой, как методист, я гениальный сценарист! Ты тупой, как методист! Я гениальный сценарист! Ты тупой, как ты, тупой, как ты, тупой, как ты! Я-я-я-я-я-я-я-я! Я гениальный сценарист! Я, кстати, причастно пишу Ставьте лайки, Интернет-магазин... Ну, он дарит руки, наушники,